Он, наверное, где-то есть, Далеко там, где нет меня. Гладит рыжей собаки шерсть утускнеющего огня. В его комнатах полумрак, Смотрят грустно портреты в зал. У него несчастливый брак И искрящиеся глаза. А над городом тот же век, Тот же месяц и тот же бог. Незнакомый мне человек С рыжим псом у согретых ног, Пьет горячее молоко, отдыхая от желчи дня. Очень жаль, что он далеко, далеко, там, где нет меня.